Привет, с вами Крошик Дэй. И сегодня мы будем делать микс слайм. Мы снижаем вот эти все радужные слаймы в этой посуде, в емкости. Да. В стеклянной емкости, да. Да. Итак. Ну что, Аринка, начнем? Да, я хочу первым из вот этого слайма. Давай. Да, я хочу зеленого большого вот такого. А мне нравится вот, вот этот, такой какой-то эликсир волшебный. Я да, вот давай. сюда вот положу вот. вот Какая-то волшебная жидкость. Итак, первый слайм я выбила голубой. Посмотрите, какой он красивый. О -о -о! Папа, посмотри, Зарина. Вау, что это, это? такое? Какой-то камень волшебный или это золотишко? Это моё, мне да? же оно выпало. Вот такой вот классный слайм. Давай его в нашу стеклянную емкость. Ой, ой, Смотри, она живой, как сопли, живое. Это сопли. Так реально, она да, как да, будто другой. бы живет. Не, э, мне это похоже так на... так прикольно его щупать. Да. И цвет у него как у облачков. Да. У ну бывает... и как у моря. Да, мой слайм вот такой то Он густой, он как пластилин прям. Смотрите. А вот у меня такой же, только побольше, смотри. О, точно такой же. Да, у меня поменьше. Я его смешиваю с соревнованным слаймом. В центр, Эй, а знаете что? Сбоку. И в центр я положу вот наше золотишко И uh -huh. даже упакую вот так вот, смотрите Класс Аринка, какой у нас следующий слайм? Вот такой вот зелененький, кстати, мой любимый цвет Там динозаврис. Динозаврис. Сначала выложи его Вау. сюда, покажи, что Вау. это такое А потом будем смешивать с остальными слаймами Смотри, он реально живет, перемещается Смотри, смотри. Я не могу от слайма Оторваться, да? Его хочется трогать и трогать Здесь есть с блестяшками Вы знаете, я вам скажу, оно так приятно холодком Давай его смешаем, только без динозаврика Папа, сырье, но не смешивается. Ладно, давай да не положим. не может быть. А ну Л давай, ложим, Ва. мешаем. У нас пока какая-то сопли получается, <своп> что ли. Не, ну почему же? Это У нас получится радужный. Радужный а -а -а! рейнбол слайм. Рик, сейчас а, я достаю Да, Вот этот вот волшебный а слайм можно Напоминает какой-то эликсир А можно пощупать? Конечно. Он очень похож на вот этот большой зеленый Да, а может это он, э, он и, то, Тот же, только я, другого я, я его сразу а в, наш, в наш микс Вау нас, Наш микс уже в, э, Растет да? И, кстати, вы заметили, тут радуга, папа. Как круто получается. Да. Оранжевый, он такой mm, красивый персик. Абрикосовое варенье <сос> да? мне, мне кажется он самый, он самый густой Он без запаха Давай его Вау, какой у тебя большой, я тебе вот. хочу помочь Да, большой О, какой <сос> Папа Он, он, вообще он такой твердый Да, как, ну, как, как, как мыло Желтого цвета. Да, пап? Да. А это у нас желтый цвет? Да, зеленых блесточек. Ну, это какой-то, я не знаю, лимонный больше. Это и надо добавить и желтеньких блесточек. И, и... серебряных. О, сколько много желтых. И кто будет стол оттирать? Не я. Ну-ну. И давайте добавим вот такие вот синие блесточки. Они такие красивые, как будто кусочки синего, э, синего печенья. Давай. Печенья много не бывает. Так, все у нас там уже, да? Да. У нас получился такой обалденный, И миксованный Такой слайм. большой он, знаете, вот каждая часть она чувствуется по-разному абсолютно э, разный состав, то есть где-то более густой, где-то более редкий да, абсолютно непредсказуемый такой миксованный, как будто бы он живой слайм, Дарина. да yeah. смотрите, он сам выползает полз... и ползет к камере и говорит ну если вам понравился ролик то поставь лайкосик. И не забудь подписаться на наш канал. Поставь лайк. Знаете, смотрите, какая у меня рука. <гас> О, это <гас> рука пузырик, Халка, тут да? Пузырик, это лопал пузырик. Нет, смотрите, это, Нет, не пузырик. это рука липучего человека. -ху -ху -ху -ху. Папа, реально! Папа, дай пять! Так классно! Попробуйте это, это реально классное ощущение, такое ощущение, что ты другой, что да, у тебя рука как, реально больше так, стала. Так, Рина, так, так, Рина стол знаю, от футболки он. подальше, пожалуйста. Это да, такая да, так, так, не знаю, как мы будем. Но ну, он тяжелый, я вам скажу, он весит где-то сейчас, ну где-то. Это как луна. Ну, килограмма два точно. Может yeah. даже три, три килограмма весит, серьезно <связывается> говорю. Аринка, давай, держи. Помогите его. Какой тяжелый. <связывается> Давайте его растянем. Давай. <связывается> Только не <связывается> на себя. Вот, <связывается> вот <так. связывается> Какой классный. Подписывайтесь на наш канал. И всем, всем пока-пока. Ждите наши новые видосы. Кто а... последний, тот убирает. Нет.